Наши скидки расцвели! Скидки до 40% на бытовую технику в салоне «Бланка Делюкс». Только до 10 апреля ищите специальные акционные ценники и покупайте с выгодой. В «Бланке Делюкс» есть что выбрать, есть что купить. Салон бытовой техники «Бланка Делюкс», улица Ленина, 64, телефон 68 12 12.